что я обнаружил, оказывается, на носу октябрь, друзья. Самое ленивое, Более что сколько в одном дне а, того, что нужно сделать, 7 заданий. Я а, не... Что из этого делать? А я буду перекидывать. Ну смотри, вот с октября запланирована работа над вторым эпизодом и над третьим до 22 -го. Причем мы... Места Я надеюсь, что хватит, потому что мы переделываем немножко а, структуру. И я вчера по дороге домой думал над новой сценой. как да, вроде ее бы ее придумали. Сделали. Мы ее придумали, но я ее написал в немножко более драматическом ключе, поэтому я буду ее переделать. Мы решили, что она будет более динамичной, немножко другой. А потом мы переварили весь а, сюжет, опять же, второго-третьего эпизода чтобы он был более динамичным и поэтому... Интригующим. Да, поэтому то время, которое я выбрал здесь у себя в плане, оно было с расчетом определенного количества страниц, три страницы в день. Но так как многое поменялось и многое нужно переделать... Будет 5 страниц в день. Это нереально. А потому что хочется чистовые страницы делать, а не просто грязные. Но посмотрим, будем стараться и будем рассказывать об этом. А и показывать вам тут конечно покажи нет. честные глаза верите я сосов... с нами распечат... распечатанного а, скажем так а звука дыхания 4 Игра, которую мы играли в самом детстве и она до сих пор отрывается воспоминаниями какими-то приятными ощущениями, потому что здесь она очень многосторонняя, скажем так, здесь много разных существ необычных, главные персонажи тоже необычные, драконы, смесь с животными и мы нашли Ардук, там был во всем частям но я здесь распечатал только четвертый, потому что она, как Аня, кусочки третьей есть. Она круче нарисована и прикольно смотреть, как на срисовывать. Я сейчас рисовываю. Смотрю на что обращает внимание художник. Мне кажется, это один рисовал. Потому что здесь есть там столько Наброски и прикольно смотрится, потому что игра довольно обширная. Там она. Ты путешествуешь по всему миру и там разные локации, разные культуры как будто бы и тут тоже все оно прорисовано, продумано и разбито на персонажей, побочных персонажей, главных персонажей и а, есть как бы разделение вот в этой деревне здесь вот такие персонажки прикольные какие наброски были для одного персонажа тут конечно все мелко там было все больше в ардбуке мы просто распечатали такой экономный вариант. И разные персонажики есть очень много всяких штук. И прикольно вот смотреть даже вот такие черновые наброски срисовывать. Поэтому я сижу, срисовываю, пытаюсь понять, как художник так по минималке набрасывал и получалось очень эмоционально и очень живенько. Эти все позы. И где-то улучшаю свои навыки в плане рисования персонажей, чтобы быстрее рисовать. Я пытаюсь понять, как эти планы осуществить к нашему сроку, поставленному к концу октября. Потому что, в принципе, мы возвращаемся 1 октября и тогда уже сможем начать работу над вторым актом и третьим актом, или как мы их называем, эпизодами первой книги «Счастливого конца света». Я говорю это сейчас, это уже все официально. Если мы не успеем, вы знаете, кого винить. Мы постараемся это успеть и уже тогда будет такая вот презентация того, что мы успели вместе с вами погрузимся в мир счастливых концов света, как я надеюсь, потому что у нас уже подготовлены видео еще обложки надо будет сделать, смонтировать видео. Поэтому нас ждет впереди интересный рабочий месяц октября. Оставайтесь с нами. Мы будем стараться делиться с вами последними прогрессами вот в таких счастливых буднях. И показывать вам, что у нас получается делать. Наконец вернемся на рельсы. Счастливо. Ну, наконец мы Время от времени возвращаемся туда и обратно. Но все мы знаем, что лет это такой месяц, когда когда после всех месяцев весны и зимы тебе хочется немножко отдохнуть, и поэтому продолжать работать до трудно. Классное придумывание. Да. Мы посмотрим, как ты не работаешь и в осенние месяцы. Да, смотрите, так я не работаю. Как мне не удается ничего не делать. Это виртуозно. Это будет самое ленивое шоу. Я только-только октябрь упорядочил, ее. и что получится, мы узнаем позже. На этом пока все. Еще. А. Ты еще забыл сказать, что у тебя сегодня первый день двухнедельного отпуска. Я боялся, ты этого не скажешь. Так начинается отпуск, Кизера. Я сражаюсь с монстрами показать ему кто здесь боссное понятия не имею как с ним драться, походу его надо убивать только стрелами у меня стрел него есть заморозка но ну, он там на 3 секунды замораживает а, -а, -а, а, вот мне и Шара. прилег отдохнуть Вот. Вчера мы написали вам в соцсетях и поделились вот таким постом, где мы спросили вас о том, какой бы конец света, вы хотели увидеть или услышать. И некоторые из вас поделились своими идеями, своими предложениями, которыми мы возьмем в расчет. Вот вижу кодит Терсис, если правильно читаю. Предложила библейский, типичный библейский конец лета с всадниками апокалипсиса, львом со змеями вместо хвоста. А в таких случаях у нас возникает сразу вопрос, а, надо придумать что-то оригинальное, что-то чего еще не было. И как раз такие варианты заставляют тебя задуматься, что же можно придумать оригинально. Саша, Саша Бойко написал, ну помидоры уже на людей нападали. Мы такой пропустили. Ты нам, если что, расскажи, что это был <свят> за фильм или сериал. А, Змеи, зомби, вампиры были. Согласен. А может что-то вроде нашествия маршмеллоу, хотя он был в охотниках за поведением. Да, мы все знаем. Дефирного человечка. Типа от отсутствия другой еды у людей ожирение, кариес жесткий, <свят> аллергия. <свят> Поэтому большинство поубирало. Позитивчик. Короче, надо думать. <свят> Вариант действительно хороший, забавный. Из этого можно что-то такое необычное а, выкрутить для наших концов света. Ну и мы думали на тему вот... А, тоже еды. У нас была, у нас есть пару идей записанных о том, а, чтобы конец света был связан с едой. А, пару шуточек таких интересных затравок. И а, Саша... понимаете, это Саша предлагает Саша. А, и Либо все люди начали получать суперспособности. Забавным образом, у нас тоже была такая идея. И так как вы видите, все Саша мыслят одинаково. Посмотрим, как это пройдет дальше. И так как все на всех обижены или завистливые, или еще что-то, любые поводы, Саша предлагает, все начали друг друга гасить. Мега разрушения прилагаются, соответственно, сами замутили конец света. Но это уже будет все любимо. Да, действительно, мы больше юмора добавляем, но вариант тоже хороший с способностями. Мы тоже думали, а если все станут обладать какими-то необычными способностями, это будет интересно. Подобились. А Маша Ковалева, Маша, привет, Она написала, надеюсь, конец света не скоро, а если все же наступит, то быстро. Было бы, кстати, забавно, знаешь, что все ждут, ждут, ждут конца света. У нас тоже была такая задумка, что концы света, они же происходят один раз в неделю. Что будет, если конец в это не произойдет? Или он как-то по-другому выглядит будет выглядеть по-другому, его не заметят. И была просто идея в начале и ее просто надо развить и понять, как это сделать интересно. Спасибо вам за комментарии, если вы хотите оставить еще комментарий, предложить свой конец света, то обязательно напишите нам здесь, под этим видео, чтобы мы знали, к чему это относится, ну и вы можете найти картинку, сейчас я вам ее покажу, в которая вот обойна, да, она шире, в других соцсетях она шире, в инстаграме она по квадрате, и там вы можете прям под ней написать, какой бы конец света вы хотели видеть в счастливых концах света, в истории дальше в книге в кодексе». Всем а, хорошего вечера и... Сгладит. Мне кажется, сел на мой аэртбук. Все, может быть. А еще я рисовал команду, потому что я уже чувствую, что возвращаюсь к отдыхательной зоне так вот, назовем это зона прилета к отдыху. Я рисую персонажей, чтобы с новыми навыками, опять же, чтобы лучше понимать, как они рисуются, потому что в голове должна быть какая-то модель. Скажем так, варенетки персонажей, которых я могу двигать, тогда удобней будет с ними работать рисовать. И я понимаю, что постепенно-постепенно получается делать это лучше.